Суп мне холодно Буду без ствола виска Вроде сижу с ума Красная комната Суп мне холодно И я стою окна Вроде не жду тебя Но ты громя взгляд. Суп мне холодно Буду без ствола виска Вроде сижёл с ума Красная комната Суп мне холодно и стою окна Вроде не жду тебя, но ты крыняешь блядь Что мне поделать, я мертвое тело Без жизни и цели, своего дела Это молчаливое тело, я знаю в чем дело Бежать от тебя не навеяло. Я знаю, чего стоит тебе не говорить Это стоит больше жизни, чем мне просто утаить Я иду по дороге, прямо за своей дорогой Я иду туда знаком, но я не знаю кто это не отлога Может это не нахочется В жизни это плохо Я срываюсь снова Но не помню кто я Но вроде бы болит Но страдал я другого Мы как прекрасны Когда веселы Это ужасно Когда все болит Это все те Кто нам говорил Что все будет круто Но я затаил Красное дерево белое белый песок и кровавый фонарь красная комната внутри меняет. Да хочу все вернуть назад антоним слова спаси сохрани не веди это в голову и уходи мой ангел-хранитель опять воплотит так тянет дорогу в белый гризис скажи как найти мне лекарство отломок прости за то время когда я был робок я мысленно дома и снова один в этой комнате меня пойми не могу по-другому я живу там где Любви. Пуля в стволе, снова один И я стою у обрыва, в раздумьях За что же тогда я любил этот мир? Испачканный кровью Мольберт Я нарисую себя в нем и кто бы мне что бы там ни говорил, я ненавижу себя же И они кинутся на нас как зомби, ведь им не понять чего все это стоит Того что нажил я за год этой боли, я все бы отдал, чтобы это не помнить И мне хочется любить их, но не вижу в этом толку Ты пытаешься быть добрым, пока тебе режут глотку А я в это время лежу в красной комнате, вижу твой взгляд, но тут все по-другому Все мне холодно, буду ствола виска Вроде сошел с ума, красная комната Суп, мне холодно, и я стою окна Вроде не жду тебя, но ты крыняю взгляд Суп, мне холодно, буду пасть ствола виска Вроде сижу с ума, красная комната Суп, мне холодно, и я стою окна Вроде не жду тебя, но ты крыняю взгляд